Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте. Меня зовут Молотков Санал. Бармагнаев Батыр. Вот. Мы в студии ЗАН Онлайн. Очень приятно, кстати. Mm -hmm. И у нашего, скажем так, друга, соратника Максима Цеденова. Mm -hmm. вот. Ну что ж, Батыр, Вот я хотел задать несколько вопросов тебе. Ну, буквально, может быть, два вопроса. Первый вопрос про уникальность ситуации, которая сложилась вот на сегодня в обществе. Mm -hmm. Не только в калмыцком и даже вот в мониторе соцсети я вижу, как правило, вот, например, когда, если в прежние годы выдвигался какой-то вопрос, какие-то вопросы выдвигались на голосование, там, выборы или что, люди, как правило, задавали вопрос, голосовать, например, за этого кандидата или против этого кандидата, за или Против. Угу. Вопрос о том, не, э, третьего не было дано никогда. В нашем же случае, вот на сегодняшний день, как ни странно, и соцсети показывают по всей России, и у нас в Калмыкии больше ну, очень много людей, скажем так, задаются тоже двумя вопросами. Идти на голосование, то есть бойкотировать его или же голосовать против. Uh -huh. то есть вопрос третьего, опять же в этом не дано третье это за проголосовать за то есть народ спра э спрашивает голосовать или против или же бойкотировать эти выборы я считаю что эта ситуация уникальная она сама по себе характеризует то что в обществе назрели назрела уже скажем так потребность в переменах многие люди уже осознают что так жить нельзя поэтому оба варианта, что идти и голосовать против, или же идти и, или же не идти и бойкотировать сидя на диване, это оба варианта протестные, согласен со мной, батыр? Ну в какой-то степени. Да, да, и, да, и вот э, в этой связи я хотел вот, э, спросить тебя, насколько, как ты думаешь, э, вот эти вот два вопроса, которые возникли у людей, насколько э, они, скажем так, оба эффективны? нынешней ситуации. То есть любой из этих вариантов. Вот давай, например, рассмотрим протестное голосование. То есть одно дело, когда мы скажем, что сидите на диване там, но ну, это как бы тоже, конечно, вариант. Но давай поговорим сейчас о протестном голосовании. Пожалуйста, ваше мнение. Я хотел бы все-таки сказать для начала, что э, на самом деле подавляющее большинство населения угу. не относится ни к одной из этих категорий. Угу. протеста, э, Да, имеющих отношение к голосованию. Я имею в виду Тех людей, которые не идут Голосовать Ни на выборах Ни на, соответственно Завтра на голосовании То есть это люди равнодушны. Они просто не хотят участвовать То есть часть от этого, этом. которые хотят да, сидеть и... на диване Да, ты да, да, да, да. Угу. На диване, в огородах Кто-то в степи, кто-то сидит По лесам и так далее угу. То есть подавляющее большинство просто не участвует В этих действиях Угу. Те люди, которые идут Голосовать против угу. Да, это значительная часть Населения Прозревшие угу. Прозревшие в отношении Нынешнего властного режима В России В отношении всего того плохого Что происходит И с народом И со страной в целом Но я считаю, что их позиция, хотя и э, заслуживает уважения, угу. но учитывая, в каком мы государстве живем угу. и какой опыт властью наработан, я имею в виду опыт негативный, по фальсификациям, а, фальсификациям. Да, угу. фальсификациям по э, поделкам, кстати, и по репрессиям тоже, по репрессиям в отношении тех, кто протестует против э, точки зрения, против позиции против действий правительства, ну, собирательно правительства, то есть российской верхушки и всей российской вертикали. Угу. Так вот, учитывая все это, я могу сказать, что значение голосов, проголосовавших против этих поправок, снижается очень сильно, минимизируется. То есть э, на любом уровне, на поселковом, сельском, районном, городском, э, региональном уровне э, будут подтасовывать э, любые результаты так называемого голосования. И, соответственно, э, цифры по голосованию, я имею в виду по явке, и по количеству проголосовавших «за» и «против», по количеству испорченных бюллетеней будут подтасованы. То есть они будут таковыми, каковыми их сделают председатели и секретарии этих многочисленных УИКов, территориальных и избирательных комиссий региональных и так далее. Поэтому тот позыв, который овладел так сказать, сознательной частью населения, которые желают пойти проголосовать против, теряя значительную часть своего mm -hmm. гражданского, политического, правового и иных смыслов. Этом, в этом отношении позиция тех, кто выбрал бойкот, является на мой взгляд, я не навязываю свою точку зрения. Я уважаю тех, кто хочет завтра нет. или уже проголосовал, потому что mm -hmm. голосование идет с 25 июня. Так вот, позицию тех, кто проголосовал, нет. Я считаю, что они тоже правильно поступают. Они выражают свою гражданскую позицию. Mm -hmm. Пусть даже в условиях, когда их голос никому не нужен. Их голос в значительной степени не будет учтен. Угу. И, наконец, хотя ты выводишь за рамки обсуждения тех, кто голосует за эти да, поправки, да, да, да, да. я хочу сказать, что эти люди участвуют в антиконституционном перевороте и в противозаконных действиях в том числе антиконституционных действиях. И тем самым они нарушают закон, они совершают преступление. Угу. По нынешнему законодательству такие действия классифицируются как преступление. Таким образом, они преступники, все, кто голосует за. И из этой группы я могу выделить еще и тех, кто активно э, агитирует за то, ну, да, чтобы да, да, да, голосовать за. Э, я считаю, что в нормальном обществе, а такое общество, я думаю, со временем появится на, на территории России, э, не должны получать государственные и муниципальные должности, не должны иметь доступа э, к государственным и муниципальным заказам. Uh -huh. Их деятельность по защите нынешнего узурпационного режима путинской власти должна быть классифицирована в соответствии с тем законодательством, которое будет принято в последующем. Я имею в виду иллюстрацию. Uh -huh. Эти люди не должны кормиться за счет государства и за счет народа. Пожалуйста, идите, занимайтесь бизнесом, выращивайте скот, торгуйте ну, в магазинах. В принципе, даже живите как да. бы в жизни обычного нормального человека. А тебя... сейчас они, честно говоря, как клопы присосались к государству, к бюджету и тянут, тянут, тянут вот эти общенародные средства, это же не собственность правительства, не собственность власти. Это вот примерно я для себя тоже определил mm. психотип тех людей, которые mm. голосуют за. Как правило, там несколько категорий, я вот постараюсь так воспроизвести. А вот, просто натолкнуло твое выражение. А мы, мы, вас... может быть, отвлеклись? Не, не, не отвлеклись, <звы> я хочу сказать, это или люди подневольные, mm. которые говорят, нам приказали, мы не можем, или же люди... С определенным психотипом, то есть ну, я не хочу как бы кого-то оскорблять или что-то, но тем не менее... Люди немножечко ограничены. То есть они уверены в том, что весь мир против России. Весь мир хочет уничтожить Россию. Mm. Американцы там придумали нам конституцию. А сейчас будет новая. Она, при ней мы заживем хорошо. Хотя, мне кажется, мы не соблюдали старую. Не будем mm. соблюдать и новую конституцию. Ну, новую будем Я соблюдать. Не, в одном месте. соблюдалась. Да, она нарушалась. Ну, да. Но во многих вопросах она была основой для защиты прав свободы, да, да, да. интересов, человека. Да, человека, регионов и народов Российской да? Федерации. Ну, а, угу. Хотел вот ко второму вопросу перейти. Угу. извини, батер, я не перебил тебя, нет, ход нет. твоих мыслей. Да. Почему? Потому что я в принципе с тобой согласен, то что ты сказал. Угу. Да, она по большому счету и даже суды показали некоторые суды mm -hmm. некоторые судьи даже принимали такие решения согласно конституции то есть mm -hmm. оправдывали участников протеста вот но вот второй вопрос по самой процедуре голосования мне очень интересно я почитал вот статью твою в алестинском курьере убийство конституции и ты там выявляешь очень много как бы таких вот моментов которые как бы сводят на нет всю эту компанию, которая была затеяна в последнее время. Вот. И хотелось бы, чтобы вы тоже это сказали на, скажем так, выпуске, выпуске, да, чтобы люди услышали от вас это вживую. Я считаю, что смысла mm -hmm. говорить о нарушениях избирательного законодательства или Конституции Российской Федерации, перечисляя все эти нарушения, нет. Потому что в принципе, вердикт вынесен. И голосование, и эти поправки являются противозаконными. Угу. Потому что часть этих поправок вообще не должна приниматься на голосование. Или даже Госдумой, Советом Федерации и президентом, как это уже произошло. Потому что поправки уже приняты по тому урезанному и лукавому законодательству, которое было принято Путиным при Путине, оно уже, эти поправки приняты. Угу. Поэтому э, в смысле, который вкладывают сторонники президента Путина, э, эти поправки уже легальны. Угу. Но э, с точки зрения строгого соблюдения и конституционных законов, и самой Конституции подавляющее большинство поправок, во-первых, противоречит действующему законодательству, а во-вторых, сам ход голосования, допустим, угу. подсчета, там, подготовки этого голосования, рекламы, процесса наблюдения и так далее. Ну, например, всем известно, что власть определила, что наблюдателями на этих голосованиях будут только представители общественных палат uh -huh. регионов и общественной палаты Российской Федерации то есть органов которые не избираются которые назначаются uh -huh. в случае региональных палат это назначение происходит со стороны региональных парламентов или глав регионов а в случае с общественной палаты России это на 50% формируется президентом, на 50% существуют процедуры формирования. Но, в принципе, выборов все равно нет. Вот, вот в чем дело. Понимаю. Кстати, вот хочу как яблочник яблочника mm. спросить. Я, ну, я, кстати, заметил, даже когда mm. стоял в пикетах, люди подходили мне и говорили мне, что мы всегда поддерживали яблоко. Во все годы. Вот, как вот твое мнение? Мне кажется, что вот за, все это время, за все это время именно партия Яблоко угу. послед, была последовательно в своей позиции. Да. И, а, угу. Я могу сказать, что практически с того самого периода, когда Ельцин заявил о том, что его преемником будет Путин, угу. Яблоко выступило критикой, критиком mm -hmm. э, и этой позиции и соответственно э, будущего президента Путина. То есть на выборах президента э, Путина яблоко уже стало оппозиционной партией. Mm -hmm. То же самое происходило на всех выборах э, позже и не только на выборах, но и э, в общем политическом дискурсе по всем направлениям э, политики государства яблоко выступало оппонентом. я могу сказать, что многие демократы и либералы, которые позже примкнули к антипутинской коалиции, первоначально ведь поддерживали Путина. Вот, да я, мне вспомина... я почему так сказал почему спросил дело в том, что я заметил, что за все это время, даже начиная с 90-х годов, Яблоко никогда не поддерживал режим. В каком смысле? Мы даже если, Ельцина не поддерживают. Если, да, если некоторые партии, например, та же «Справедливая Россия», КПРФ, я не знаю, там, ЛДПР, как ЛДПР да, они периодически как бы поддерживают руководство, выступают за, а в некоторых случаях выступают с некоторой такой мягкой критикой. Угу. Но, тем не менее, то есть, как бы, метания такие небольшие. То есть, с одной стороны, показаться для народа хорошими, с другой стороны, дружить с властью. Ну, в этом плане, конечно, то, что я сказал, высказал свою мысль. Я спросил, вот, да. И спасибо, что, как бы, вы ответили на этот вопрос. Подтвердили, скажем так, можно сказать, лично для меня мое мнение. Вот. Ну и, как вы думаете, Батыр, мы будем заканчивать? Да, но я просто считаю своим долгом сказать, высказать в принципе то, что я давно говорю и о чем я пишу. Мы уже несколько лет существуем в новой действительности. Действительности, которая сформирована путинским окружением и путинским большинством. Это не только представители власти, это и большое количество простого народа, ну то есть часть, значительная часть населения России. Мы живем в фашистском государстве. Это не просто репрессивное, милитаризированное полицейское государство. Это государство фашистского типа. По сути дела, диктатура. Но я сразу хочу предупредить от ошибок людей. Это диктатура не только президента Путина. Это диктатура э, коллективная. Mm -hmm. Потому что э, Путин э, на самой вершине этой пирамиды. Mm -hmm. Но она сложена из э, тысяч, может быть, десятков тысяч, и даже миллионов э, чиновников, э, военнослужащих, работников правоохранительных и силовых ведомств, чиновников, кстати, не только государственных, но и муниципальных. Ну и большой массы людей других сословий, а российское общество стало благодаря Путину сословным, других сословий, которые являются предпринимателями, социальными служащими и так далее. То есть это э, фашистское государство складывается не только из власти, но и из значительной части народа, который поддерживает эти фашистские практики. А 1 июля на этом голосовании, которое опять же нелегитимно, но тем не менее, э, оно пройдет, э, его себе запишут в актив власти, так вот после 1 июля. Э, Фашистский характер государства будет зафиксирован уже в Конституции. Хотя это слово будет отсутствовать, но характер той системы власти, который сконструирован, опять же, противоправными незаконными комиссиями, которые якобы писали эти поправки, так вот. Эти поправки зафиксируют, и вернее, это голосование зафиксирует фашистский характер российского государства. Репрессивные. И репрессивные в том числе. Так, ну что ж, у -у -у. в таком случае я тоже скажу заключение. У -у -у. Ну, я хочу немножечко скрасить нашу такую серьезную беседу. Э -э хочу немножечко сказать, ну, если получится, конечно, у меня, немножечко пошутить. Я сегодня утром, когда шел на запись эфира uh -huh. прочитал в одном из телегра... а, нет в одном из каналов не буду говорить к... в каком мессенджере очень интересное высказывание Александра Шервинта вы знаете да uh -huh. это, да я думаю и зрители тоже знают это известный очень известный деятель культуры России и бывшего СССР славится всегда славился мастроумием. Вот дело в том, что вот этот случай, то есть его высказывание, как-то перекликается с тем случаем, с которым столкнулся я однажды. Вот он говорит так: Наша ситуация напоминает мне говорит, как бы то, что вот я, например, прихожу в ресторан и сижу выбираю, там целый час выбираю меню, да, в меню что-то выбираю, что мне нравится, а ко мне подходит официант и говорит: Извините, вы или все меню заказываете? Или вы метаетесь отсюда. И когда я начинаю возражать официанту, извините, ну вот я, например, рыбу не ем, да? А тем более я не хочу мешать вино, водку и пиво, да? Ну вот официант говорит, вы за вас уже все принято. Мы шеф-повару шеф предложили, шеф-повар утвердил. Или все меню, или вы метаетесь. И вот примерно подобный случай у меня тоже был в моей жизни, когда мы однажды пришли с коллегами в ресторан пообедать. И тоже подошла к нам официантка, разложила перед нами красивые такие меню. Мы открыли меню, стали выбирать, выбирали, выбирали, минут 20 выбирали, потом подзываем официантку. Официантка подходит и говорит нам, ну вы только учтите, из того, что в меню у нас есть только борщ и компот. То есть, мне кажется, наш, жизнь в нашем государстве, жизнь в нашей стране, она напоминает вот эти вот две ситуации. Или вы все меню заказываете, или борщ и компот. Не наша ситуация, а голосование. Голосование, да, да, да. да, да. Ну что ж, всего доброго, друзья мои. До свидания. Угу. Надеюсь, мы еще увидимся с вами.